Здравия, друзья! Сейчас, полчаса назад, да, ко мне обратился Игорь Калинин с просьбой подарить ему 1 мегаватт-контракт по акции. После того, как я ему подарил, перевел мегаватт-контракт, объяснил ему, что за оставление видеоотзыва о получении подарка я дарю еще 5 мегаватт-контрактов. Игорь прислал мне личным сообщением в WhatsApp и в Skype свой видеоотзыв. Я сейчас вам его включу и после просмотра покажу, что я ему реально за этот отзыв перевел еще 5 мегаватт контрактов. Мгм. Mm -hmm. Да, хороший отзыв. Теперь берем а, в скайпе, вот человек мне скидывал, вот Игорь Калинин, да, скидывал мне адрес кошелька, а, когда ему дарил а, его подарочный мегаватт-контракт. Сейчас я ему отправлю еще 5 мегаватт-контрактов за запись видеоотзыва. Поставляем его адрес. Обращаю ваше внимание еще, кто делает переводы. Некоторые люди покупают мегаватт-контракты за эфир. Делают это впервые. А потом не могут понять, почему не проходит транзакция. Вот где цена газа, тут надо ставить 21 всегда. То есть, вот видим, написано минимум 21 и до 50. Всегда ставим 21. Потому что чем больше вы число поставите, тем просто увеличится скорость транзакции, а комиссия будет больше. А комиссия за каждый перевод составляет 50 рублей. Вот таким образом видим, что Игорю мы отправили наши подарки. Все ему пришло. Рекомендую делать так всем благодарю за внимание, до новых встреч